Жилой комплекс Мерката. Что изменилось? Всем привет! Сейчас покажу вам жилой комплекс Мерката. Покажу, что изменилось. Есть положительные новости, есть квартиры от инвестора. Ну, собственно, как и всегда, нахожусь я сейчас на гостевой парковке. Подо мной паркинг, который продается. В общем, посмотрите это видео до конца. Если откинуть все задержки по срокам, ну смотрите. Красавчик же Мерката, но согласитесь, видно, что фасад-то доделали. Поставили двери, двери в квартиры тоже поставили. На полу лежит плитка, разводка коммуникации. Это вид с пятого этажа. По придомовой территории гостевая парковка, здесь баскетбольная площадка, детская площадка и бассейн. Бассейн 10 на 20 плюс детский 35 метров, хорошая будет полутрока, правильной формы. Идеально спланируется в кухню, гостиную и спальню. Есть балкон и вот такой вид с десятого этажа. Такая квартира есть в продаже. Это 63 метра, разлетайка в разные стороны. Это первая комната, здесь будет заложено. Балкон с видом на горы. Окна затонированы, дорогие стеклопакеты, санузел с окном и вот такой вид 10 этажа со второго корпуса. Море просто как на ладони. Это 49 метров, тоже с балконом, хорошая полуторка и застекленная лоджия 37 метров с таким же видом. На горы, она а без балкона. Это вид в обратную сторону с 10 этажа. Если подняться выше, соответственно, будет видно бытху, море будет тоже видно. Значит, здесь будут парковочные места, там котельня. Далее зона барбекю, зона для выгола собак. В общем, будет очень круто. Это самая верхняя точка. Горы Наяна Фабрициуса, участок по границе вот этого забора. Тоже одна из самых популярных планировок, 68 метров, можно сделать два санузла. И это полноценная двушка. Три окна, балкон. И застекленная лоджия. Вот с таким потрясающим видом. Кстати, делают опорную стену, вероятнее всего здесь будет пешеходный тротуар. Ну, до автобусной остановки, кстати, тут несколько минут пешком, правда, с горки. На самом деле совсем недалеко. Так что же изменилось в жилом комплексе Мерката, помимо того, что вы увидели на своих экранах? Изменений по документам есть решение суда, а это значит Мерката почти сдан. Были бти сделали замеры всех квартир. С 1 ноября было повышение цен плюс 5 тысяч с квадратного метра. В течение недели еще плюс 15 с квадрата. И в декабре еще плюс 15 тысяч за квадратный метр. Поэтому успейте купить дешевле. Я цены сейчас не буду озвучивать на все квартиры, которые показывал в этом обзоре. Ценник стартует от 127 тысяч за квадратный метр, это квартиры по акции. Также есть квартира от инвестора. Кому интересно, звоните, пишите. Не забудьте поставить лайк за мои старания. И если вы впервые на моем канале, обязательно подпишитесь, поставьте там колокольчик, чтобы не пропустить интересные предложения. Также рекомендую подписаться в Инстаграм. Там очень много вторичек. У меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков. Недвижимость в Сочи. До новых видео. Пока.